Что это за звуки странные такие? Кто там бухает у меня под крыльцом-то, а? Я сейчас вам... Эй, ну-ка быстро... Раз... Ну что ж, друзья, вы, как, наверное, уже понимаете, у нас снова Майнкрафт. И у нас снова ультра, новое в соло-прохождение и выживание с нуля без модов, друзья. А, в данной серии а, мы а, будем преследовать. Самую основную нашу цель это, ребят, нам нужно построить дом а, так как нам здесь довольно-таки некомфортно а, живется среди этих монстров которые появляются по ночам, поэтому мы все ночью просыпаем в нашей постельки да, а для этого, ребятки, нам нужен хороший дом, чтобы нас а, монстры не трогали давайте-ка, ребятки, сделаем это нашей основной целью на данную серию и построим домик. А, что вы, ребят, можете посоветовать мне? Пишите, пожалуйста, в комментариях, что стоит... А, После того, как мы построим с вами дом, это будет для меня фундаментом для дальнейших серий, ну или же я сам что-нибудь придумаю, даже если этого фундамента у меня не будет. Давайте, ребятки, продолжаем, я тут некоторые моменты буду ускорять, чтобы вам было э, веселее смотреть, да, не каждую деталь подробно там разбирать. Я думаю, это всем детально понятно, как строительство происходит в Майнкрафте, да, то есть у меня есть какие-то наброски э, по э, дому, который, в котором я я буду жить. Ну, они у меня, так сказать, в голове. И давайте сейчас я попробую реализовать тот хаос, который у нас получится. Ну что ж, ребятки, продолжаем строим дом. Но для начала я, наверное, немножечко расчищу тут территорию вокруг дома, потому что здесь у нас не совсем ровная поверхность. Хочется ее выровнять. Сейчас, ребятки, Ох, и нелегка задача землекопа, бегать с лопатой и копать всю землю вокруг, кто бы мне помог. Но никто нам не поможет, ребятки, кроме нас самих. Так, ну что ж, давайте глянем, что у нас тут есть в ящиках, какие нам компоненты потребуются для дальнейшего строительства. И, ребятки, продолжаем выполнять нашу основную миссию. Как видите, у меня только есть один фундамент, а голые ста столбы. Я в прошлых сериях построил немножечко здесь основу, подвал. Но теперь нам нужно, ребятки, заняться верхом. А, ну что ж, вот этим верхом мы сейчас с вами и займемся. После тяжелого трудового дня хочется очень сильно отдохнуть. Давайте поспим. О, хорошо. Ох, у меня после вчерашнего ноги гудят и спину ломит. А нам ведь еще предстоит сделать так много всего. У нас только вот немножечко построено небольшая коробочка, да. Ох, тыковки бы пособирать. Так, или мне... А, давайте-ка я лучше, наверное, сейчас плаваю, да. А мне нужны некоторые компоненты. Мне, точнее, не хватает дерева. Да, то есть я понял, что у меня нет дерева И надо, ребятки, за ним сплавать В срочном порядке, иначе строительство У нас будет на неопределенное время заморожено А поэтому, так как у нас Возле дома нет большого количества Деревьев, давайте переместимся на Соседний, так сказать, участок, на соседний Берег реки и здесь Уже начнем добывать а, Древесину для нашего дома Так как я верх дома И какие-то его элементы обшивки Планирую сделать именно Деревом, а конкретно именно в сосну. Ну что ж, давайте, ребят, поехали добывать... Ох, на сегодня, похоже, хватит мне лес рубить, валить. Опять-таки, гудит в руках, ребятки, весь день промахал этим топором. Давайте быстренько переметнемся в наш дом, поспать, иначе нас сожрут зомбари. Давайте-ка уже поспим, отдохнем. Все, ребятки, в конце дня опять надо поспать. И у нас снова новый день, и опять нас ждут множество проблем. Ну что ж, вот мы плавненько и подошли уже к постройке крыши. Как вы видите, основные стены я уже построил, все уже готово. И теперь давайте попробуем использовать какой-нибудь способ, чтобы забраться на крышу. Я пока буду использовать именно блоки земли, потому что их легко очень строить. И это позволит мне забраться повыше, прям под самые, так сказать, своды моего будущего, моей бу крыши дома моего, в общем. Под крышей дома моего пока что нету. Ни хрена. Ну что ж, давайте мы уже построим крышу дома нашего. Итак, давайте посмотрим, что же у нас тут получилось Хоть крыша еще и не закончена Но вот такая, ребята, у меня уютная, комфортная уже внутряночка образовалась Здесь у меня вот стоит кровать, здесь у меня окна На окнах, как видите, я поставил решетки Давайте здесь запилим верстачок На котором я смогу очень быстренько крафтить и вот такой у нас получается пока что скромное, ребят, жилище, но мне э, одиночному, так сказать, холостяку пока что хватит. Так, вот тут вот проход не очень удобный, мне надо будет, скорее всего, заделать и как-то по-другому здесь все переделать. Я со временем это сделаю, ребятки, и то как-то не очень мне а, сделать переходы из подвала и обратно наружу. Я, ребятки, этим займусь обязательно. Так, а теперь давайте посмотрим, что у нас можно здесь скрафтить. Попробуем сейчас сделать освещение. Конкретно нам нужны фонарики для а, верхнего, так сказать, этажа. Точнее, на, не, не верхнего, а основного. Вот, давайте парочку фонариков сейчас сделаем. Чтобы у нас было светлее гораздо наверху, то как-то стрёмно, да, то есть как бы у нас там мобы какие-нибудь не заспавнились. Ну а вы, ребят, пока можете написать в комментариях вообще, из чего вы привыкли делать освещение вашего дома и что, на ваш взгляд, будет эффективнее всего. Может быть, какой-то есть еще интересный свет, именно меня интересует на том этапе, на котором я сейчас нахожусь, а без, допустим, светящегося камня и прочего. Ребят, выслушаю обязательно ваши комментарии по этому поводу. Ну а я продолжаю копошиться так, пора уже установить эти светильники куда-нибудь наверх, на мой первый этаж. Так, где же мне их разместить? Давайте-ка поставим их где-нибудь вот на этих вот балках... Что будет лучше всего. Да, вот так вот мы их разместим. Чтоб у нас, ребятки, было в доме гораздо светлее. Вот такой вот у нас получается первый этаж. Так, ну что ж, э, стройка стройкой. А нам, конечно же, необходимо позаботиться и о пище, которая у нас постоянно заканчивается. Так как жрем мы много, а производим пока что мало, к сожалению. Ну что ж, давайте я немножечко свое поле здесь вспахану. Чтобы оно просто так не проставило. А то, видите, оно здесь все уже выросло. А мне еда, ребятки, нужна. В конце концов, я в процессе планирую разводить какую-нибудь животину, для которых тоже понадобится а, именно пшеничка. Поэтому пшенички нам, как минимум, нужно очень много. Да, и других тоже а, растений тоже бы не помешало найти уже. Ну, у меня тут, ребят, недалеко есть деревня с жителями, которую я изначально поприметил, заприметил. Вот там она у нас вдалеке слева маячит. Я к ним обязательно наведаюсь. В следующих моих сериях и мы позаимствуем и у них что-нибудь вкусненькое и интересненькое Так, ну что ж Поле я свое собрал, давайте-ка его обратно засадим Потому что поле не засаженное Это просто клочок земли ненужный А так хоть пусть она что-то нам производит Да, вот тут у меня все так Грамотно возле водички расположено Кстати, ребят, хотелось бы узнать ваше мнение По поводу того, как вы строите Огороды возле своих домов И напишите, пожалуйста, мне в комментариях Об этом с удовольствием почитаю Ознакомлюсь, может быть, даже сделаю как вы а, мне посоветуете Ну что ж, а мы продолжаем Значит, ковыряться с нашим домом а, Наша основная задача сейчас состоит в том, чтобы сделать крышу а, Вот уже я для крыши сделал необходимые ступеньки И ступенек, да, ребята, вы уже, наверное, поняли, что я буду ее строить Вот пора бы снова отдохнуть, а Каждый день как проклятый Просто тружусь прям капец Ну все Что это за звуки странные такие? Кто там бухает у меня под крыльцом-то, а? Я сейчас вам... Эй, ну-ка быстро раз... Эй, я там не понял, кто там бухает у меня прям под крыльцом Я сейчас вам тут всем на костыле... Эй, кто здесь? Ты кто такой? О! Так это же тот самый странствующий торговец, насколько я знаю, да, который был введен в 1.14, а может быть даже и раньше, ребят, кто помнит, пожалуйста, напишите в комментариях, в какой версии введен был странствующий торговец. Ну что ж, я смотрю, у него товары так себе, да, то есть у меня изумрудов нет, чтобы это все купить у него, поэтому, ребятки, мы, наверное, его отправим куда подальше со своим товаром, потому что нам он пока не нужен, да и изумрудов у нас толком нет. Ну что, Вася, я посмотрел твои товары, они мне не интересны, так что давай гуляй отсюда, вот. И забирай своих вот этих ослов, которые здесь мне все крыльцо-то заплевали и обгадили. Забирай их отсюда, пшел вон отсюда, давай, давай, потом зайдешь, когда у меня деньги появятся. Но я пока сам тебя не позову. Так, в общем, нам встретился здравствующий торговец, которого мы благополучно отшили, так как у него, видите, товары фуфловые, они нам ничего а, полезного не принесут. Давайте-ка, ребятки, его подальше куда отправим и дальше продолжим заниматься строительством нашего дома, чтобы нас никто не отвлекал. Такие отвлечения только усложняют нашу работу, в частности, по времени ее замедляют. Ну что ж, ребят, после долгих стараний и мучений у меня получилось вот такое вот жилище. Скромное, я считаю, но интересное. Его можно, ребят, украсть цветочками, какими-нибудь клумбами. Будет вообще шикарненько, особенно изнутри, да, поставить. Будет вообще охрененно просто. Потому, ребятки, прошу, пожалуйста, оцените, как вам мой дом. Как вы считаете, на какую оценку он тянет по той же самой 10 шкале. Ну, я, к сожалению, строить лучше не умею. Поэтому вот что своял, то своял. Ну что ж, на этом я, наверное, буду завершать тек текущую серию. Очень важно, ребят, хотелось узнать ваше мнение по поводу данного формата в котором я а, снимать начинаю свои видосы, то есть я сейчас экспериментирую и сделал так сказать короткометражный видос а, с, и постарался впихнуть в него множество а, всяких интересных моментов вот и хочется ребят узнать ваше мнение по этому поводу, как вам такой формат представления видео напишите пожалуйста в комментариях и дальше я уже от этого исходя буду плясать как мне а, дальше а, мон монтировать свои видосики ну что ж ребятки на сегодня